Сендрина, да моя маленькая, да бабусечка. И снова хаешки-котятушки, и с вами Нелли И это игра Слендрина Эйсилун Айсилун. Как она читается, твои налево. В любом случае, я снова играю в эту игрушечку. Давайте миллион. Я уже не помню ни карту, вообще ни хренашеньки. Единственное, что я помню, так это то, что здесь у нас бабуля ходит. По этой причине нужно закрывать за собой двери. Ну или не закрывать. Я буду оставлять их открытыми, чтобы потом мы могли проследить, где мы были, где мы не были. У нас есть тут шкала здоровья, как вы сами уже видите, и знаете... Наверняка это многие уже проходили. Так, отлично, у нас ключ есть. Есть неведомая хрень, чтобы спастись от бабуси в случае чего. Открываем тут опусто. Выходить я не хочу, но мне придется это сделать. Сама по себе бабуська любит... Здрасте! Здрасте! в комнатке и так что мы с вами нашли нашли записку раз и небольшой восстановитель здоровья так сказать на самом деле я не хотела проходить эту игру снова просто стоять японский что бог Слендрина. а вот теперь мне надо взять этот увеличить здоровье и а, просто так вышло, что один человечек написал, мол, неинтересное предыдущее видео, потому что там голос твоего... Не было, Слендрин, ауди в жопу! Как она появляется, я не пойму. И это мы еще бабусю не нашли с вами. Слендрин, ты не офонарила так часто на меня нападать? Один ключ использован. Между ними тоже, вон, видите, может быть записка, поэтому берем ее. Аккуратно! Фух. Так, бабки пока нету. Там что-то есть. А тут-то ничего нету, тут-то тоже ничего нету. И поворачиваемся, ничего нету. В жопу. я обязана от нее убежать я обязана от нее убежать я обязана от нее убежать и собственно убежал один ключ использован Плиз, хилка хоть какая-нибудь хилка так, стоять. Тут ни хрена. А тут записка. А тут... Хилка! Мать моя, святая травка! В любом случае, не зря нас сюда вот отправили. Что ж, теперь идем сюда. Сюда. Нихренашеньки мы не находим. Поворачиваемся аккуратно. Потому что сландрина это жопа. А бабуся еще жестче. Сландрина того идет, а вот бабуся хз. Зато мы можем от нее спрятаться в шкаф. Правда, она их открывать имеет. Ключ использован. Закройся. Угу. Еще записка. Поворачиваемся. И идем. Дверь закрыта. Так, я однажды здесь словила хитули от бабули. А сейчас словила хитулю от сландрины. Хитуля от бабули, знаете, а в рифну. Давай-ка. Я тебе не открывала. Ключ использован. Ни хрена нету. Главное, что впереди бабки не было. А, кстати, о -о -о! Накаркала! Накаркала! Накаркала! на Накаркала! Ну ничего страшного, в любом случае, бежим от нее со всех ног! И желательно вернуться туда, где мы в прошлый раз не ней встретились. Вот, все, она больше за нами не бежит, но я все равно продолжаю бег. Блин, ребенок, хорореведь, пожалуйста, не до тебя. Так, ну что ж, в любом случае, нам не особо-то и много так осталось. Мы уже собрали 4 из 8 записок. Главное, потом в случае чего Хилку отыскать. Так, стопендрю. Мы тут были? Вау. Да, мы тут были. Что-то она быстро слишком стала отнимать у меня здоровье. Меня это, конечно же, пугает. Но мы нашли с вами ключик. Идем дальше, скорее всего, и мы его используем. Ого, я вангую. Что это было? Что это было? Так. Думаю... Ладно, использую, насрать. Оставшиеся наверняка находятся где-то в серединочке. Здесь я тоже посмотрю. Место для пряток, блин. Так, и вот сюда. Смотрите, у нас вот прям для нас лежит записка. Внутри, конечно же, ничего нету. Слондрина не появилась. Ух ты! Бабки вроде тоже не видно. Так, а здесь-то мы были? Да, здесь мы уже везде были. Что ж, я предлагаю вернуться немножечко и все-таки пройти внутрь. Конечно, там встретить бабуську шанс нас будет гораздо больше, но ничего страшного. Помните, в Слендрине 2D взяли дубинку, охреначили бабку и прошли? Здесь, конечно, это не выйдет. Ну и не страшно. Ладно, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем идем. Бабки нету. Щекосик. Ага, она меня не заметила. Ха-ха, ха-ха, бабка, ха-ха. Лососни тунца. Что это такое? Фигня какая-то. Так, а, это же еще один проходик. Что ж, я поняла, кажется, строение этого здания. На бабку сейчас не напороться. Ой, на бабку не тебя бы. Куда она там ходила? Никто не помнит. Я вот нет. Так, видимо, здесь можно ее как-то бежать. Сландрин! Я, конечно, все понимаю, но вот этого я не понимаю. Бабки нигде не видно. Дверьку открываем. Сюда заходим, ничего не находим, хотя нет. Находим записку раз. А тут ни шинки нету. Ладно. Записка. Так, смотрите, я сначала сюда пойду посмотрю. Нихре. Откуда она тут берется, вечно? Сандриной, тебе сюда никто не звал. Иди нафиг. Мне плевать, что это твой дом. Теперь я тут хозяин, понятно? А я, кстати, уже и не помню, куда мне сейчас надо будет идти. Ключик нашли зато. Секретную дверь нашли. Правда, не такая уж она и... Ага! А вот и бабка, видели? Давайте вот так заныкаюсь немножко. Хотя, смысл ныкаться? Все равно wow. непонятно куда ушла. Здесь ни хрена нету, да? Ни хрена, кроме Слендрины, которая на меня сейчас зарясть такая на поля. Я, кстати, не помню, здесь у нас есть еще что-нибудь? Вообще ни хрена нету. Так. Хилок вроде у нас здесь вообще нигде нету, поэтому в случае чего мне нужно будет просто бегать от нее по коридору. Ладно. Ага. Так, вот они. А вот и ребенок. А вот и последняя записка. Хых. Давайте я на всякий случай возьму эту хрень. Мне надо подлечиться все-таки. Ну вот оно. Семейная драма. Ну, не драма, а счастье. Тут ребенок вот лежит. Похоже, очень сильно на слендрину, конечно. А, а вот и мама не, собственно, явилась, не запалилась. Да, слендрина. Да, моя маленькая, да, бабусечка. Как они его родили? Кто, Батя? Это точно не Сленди. Так, окей. Главное теперь найти выход и не напороться на бабуся, потому что тут тупик. Оу, бабка, здрасте. Пустите меня, пожалуйста. Отпустите меня, пожалуйста. Добрая бабусечка. У меня целых два ключа, не использую. Ходить, скорее всего, я могу использовать сейчас. А второй ХЗ потом. А второй ХЗ потом, что? <смех> Наташа, ну ты дура. Ой! Вы типа такие страшные, я прям суть боюсь. Кстати, она, если меня сейчас заметит, то она... А, нет. Я уж подумала, она больше не убежит от меня. <смех> ору. Думаю, в этом видео я ничего не буду вырезать. В принципе, это нафиг не надо. Чуть-чуть, там -чуть, в некоторых моментах можно ускорить, чтобы вам было легче смотреть. Так, стоять. Я, кажется, выгод потеряла. Так, где выход? Вот он. Еееее, выход. Пам-пам. Прошли. Это, знаете, выдавливаешь из себя радость, что ты наконец-то прошел то, что до этого проходил. И а, э, вот опять мы это лицезреем! А почему оно упало? Погодите. Конец! Я не знаю, что в башке девелопера. Наверное, реклама. Пошла нафиг, пожалуйста. Сгинь, нечисть. И все-таки к чему пали сейчас эти картины? Но в любом случае вот такие вот пирожочки котятки. Мы снова с вами прошли с Линдрина. Ням ням ням. Мой английский best. Я просто не знаю, как это считать. Силум асилум или еще как-нибудь. Но в любом случае я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если хотите, то напишите в комментариях или в группу ВКонтакте, какую еще часть ландрина вы хотите, чтобы я прошла. Только кроме той части, которую мы уже прошли на стриме. Пожалуйста. И не забудьте влепить свой бород и а лайк под этим видео и мужицкую подписку, если вы это еще не сделали, на мой канал, на канал Крипикэт, и на канал Зерекс Про. И все пока, котятки!